Добрый вечер и добро пожаловать в Такер Карлсон. Сегодня вечером мы начнем с викторины. Что у вас будет, когда вы найдете Сэма Бэнкмана Освобожденным, Джанет Йеллен и президента Украины Зеленского вместе на федеральном процессе большого жюри присяжных? Это было бы хорошим предположением. Сэм Бэнкман Фрид, похоже, совершил крупнейшее финансовое мошенничество в истории, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен несет прямую ответственность за разрушение всей экономики США. Президент Зеленский тем временем сидит во главе схемы отмывания денег настолько наглый что демократы даже не разрешают ее проверять. Так что да, это три человека, которым не помешало бы федеральное расследование, но они его не получают. Вместо этого Нью-Йорк Таймс прославляет их как исключительно интересных людей. На случай, если вы что-то пропустили, сегодня был ежегодный саммит Дилбук Саммит. Это мероприятие по зарабатыванию денег, которое газеты рекламирует как симпозиум с участием, цитирую, ведущих бизнес-лидеров. Билеты стоили 2500 долларов за штуку. Сэм Бэнкман манфри Джанет Елен и Владимир Зеленский все они были там, по-видимому, в качестве ведущих бизнес-лидеров. «Большое вам спасибо!» – воскликнул модератор Эндрю Россоркин, когда Сэм Бэнкман Фрид закончил говорить. «Спасибо вам! Сэм Бэнкман Фрид – все присутствующие». И с этими словами аудитория от души зааплодировала. Читатели Нью-Йорк Таймс явно были впечатлены мегадонором демократов Сэмом Бэнкманом Фридом, который также является одним из самых плодовитых воров всех времен. Но как бы то ни было, он казался славным ребенком. Это было довольно потрясающее зрелище. Но самое интересное в подобном событии. Это не то, что оно говорит нам о гостях, в какой-то момент история вынесет о них свое суждение. А то, что оно говорит нам о людях, которые пригласили гостей. Если вы можете относиться к Сэму Бенкману Фриду, как еще одной непослушной знаменитости, Сэм Бэнкман Фрид, все. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Если вы можете это сделать, то кому это запрещено? Кто находится за гранью дозволенного? Так уж получилось, что Нью-Йорк Таймс провела последние несколько дней, рассказывая нам, читая очередную душераздирающую лекцию о том, с кем нам разрешено общаться? И кого мы должны избегать любой ценой? И это действительно зависит от политической лояльности. Некоторые люди, как объяснила Нью-Йорк Таймс, придерживаются взглядов, которые настолько предусудительны, что этим людям физически запрещено входить. Вы не можете находиться в одной комнате с такими людьми. Вы не можете разговаривать с ними. Вы не можете задавать им вопросы. Их мнение подобные оспе, заразные и смертельно опасны. Это мысли преступники, а мысли преступления – единственные преступления, которые имеют значение. Другие преступления не так уж важны. Убийство, изнасилование и и угон автомобиля. Как часто говорила нам Нью-Йорк Таймс, люди, которые совершают подобные поступки, являются жертвами вашего расизма. Поэтому они заслуживают сострадания. Так, кстати, поступают хорошие либералы, которые выходят за рамки дозволенного. Хороших либералов всегда можно простить, даже если то, что они сделали, объективно очень-очень плохо, например, разрушение экономики США. Или кража миллиардов у инвесторов и использование их для покупки богамской недвижимости, или приведение всего мира на грань ядерной войны и обогащение, пока вы это делаете. Либералы все еще могут делать эти вещи, и вы все еще можете искренне аплодировать им, потому что в конце концов вы знаете, что их сердца находятся в нужном месте. Они верят в правильные вещи. Так что, имея это в виду, наверное, неудивительно, что никто в Нью-Йорк Таймс не потрудился сегодня спросить Зеленского, куда именно ушли все деньги. Никто не требовал отчета о миллиардах ваших налоговых долларов, которые, похоже, исчезли в карманах украинских олигархов в спортивных костюмах, потому что просить об этом было бы невежливо. Он был нашим гостем. Поэтому вместо этого Нью-Йорк Таймс дала Зеленскому возможность потребовать гораздо больше ваших денег, которые он, конечно же, незамедлительно взял. Вот их часть. 15 ноября администрация Байдена подала новый запрос на помощь в размере 377 миллиардов долларов, который в случае принятия приведет к тому, что общая сумма, предоставленная США в качестве помощи, составит 1055 миллиардов долларов. Чуть позже мы собираемся поговорить с бывшим вице-президентом Майком Пенсом. И среди республиканцев, которые сейчас контролируют Палату представителей в Соединенных Штатах, появилось мнение, исходящее от Кевина Маккарти, который сказал, что не должно быть пустого чека. Что вы им скажете? Мы абсолютно открыты и благодарны за помощь. Не совсем корректно говорить о 100 миллиардах долларов как о стоимости войны для Соединенных Штатов. Ценность ⁇ это жизни людей. Если Украина не выстоит в этой войне, война распространится на другие территории и, возможно, даже на другие континенты. Наш народ ⁇ это самая большая ценность. Скажите мне, сколько стоит наш народ? Я не знаю. Хорошо. Так что поддержите меня, или Путин собирается вторгнуться в Атланту. И, кстати, у вас нет выбора, потому что, если вы возражаете против того, чтобы послать еще миллиарды тем самым людям, которые не дали работу Хантеру Байдену, вы плохой человек. Вам наплевать на жизни украинцев. Вы моральный монстр. Так вот такой грубый моральный шантаж обычно не срабатывает, потому что никто с чувством собственного достоинства не потерпит этого. Что? Успокойтесь, сынок. Заставьте немцев заплатить за это. Это их континент. Так сказал бы нормальный человек. Человек, у которого есть чувство собственного достоинства. К сожалению, для всех нас, конгрессмен Майкл Макол из Техаса не обладает чувством собственного достоинства, поэтому он немедленно сложил свои полномочия. И это важно, потому что Макол, главный республиканец в Комитете палаты представителей по иностранным делам. Так что на всякий случай, если вы вообразили, что изгнание Нэнси Пелоси и избрание республиканского конгресса огромная победа. Означало бы, что кто-то оттолкнется от безумных и полностью антиамериканских приоритетов внешней политики Джо Байдена, о, вы ошиблись. Потому что Майкл Макол только что сам. Он нам, что поскольку мы хорошие люди, как и Зеленский, мы собираемся послать мистеру Зеленскому и его приятелям в спортивных костюмах еще миллиарды ваших денег. Смотрите. Я хочу продолжить с того места, на котором остановился полковник Милберн. Он считает, что в Украину должно быть отправлено оружие большей дальности действия. Вы бы одобрили это? На сто процентов. Он абсолютно прав. Моя критика в адрес этой администрации была до вторжения, мы бы не стали вводить оружие. После вторжения мы медленно продвигались к этому процессу. Мы собираемся обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность. Мы не собираемся выписывать пустой чек. Разве это умаляет нашу волю помогать украинскому народу в борьбе? Нет, но мы собираемся сделать это ответственно. И я думаю, очень важно, чтобы американский народ понял, что здесь поставлено на карту. Таким образом, у вооруженных сил США, не Украины, у наших вооруженных сил, тех, которые должны защищать нашу страну, заканчивается техника и рабочая сила. Но просто для того, чтобы нам всем было ясно, в чем заключаются приоритеты Майкла Маккола, мы отправляем в Украину передовые системы вооружения, еще больше их. И это в дополнение к тому, что мы уже отправили, а это больше, чем весь российский военный бюджет. Так что, если это недостаточно оскорбительно, и, конечно же, смысл этого в том, чтобы оскорбить вас, унизить вас и дать вам полностью осознать, что интересы вашей страны стоят на последнем месте потому что вы занимаете последнее место в списке приоритетов они идут дальше этого мы также решили оплатить счета украины за энергоносители немного странно что мы делаем это в то время когда у нас первый настоящий энергетический кризис с середины 1970-х годов искусственный кризис но тем не менее кризис кризис который заставляет американцев мерзнуть в своих домах потому что они не могут позволить себе топочный мазут это означает что сейчас идеальное время для отправки энергии нашим друзьям в украине и во всем регионе вот тони Блинкен. я объявил что соединенные штаты выделит более 53 миллионов долларов на поставку оборудования, которое поможет стабилизировать энергосистему Украины и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в Украину. Мы также подали запрос в Конгресс на выделение 1 миллиарда долларов для обеспечения безопасности энергетического сектора Украины и Молдовы и восстановления их энергоснабжения. Так почему же это продолжается, когда, конечно, Джо Байден мог позвонить Зеленскому, который эффективно работает на него? Я имею в виду тесные семейные связи там, конечно, его сын работал в Украине. Мог позвонить Зеленскому и сказать, нет, Получите деньги из Европы или давайте закроем это дело. Люди умирают. Расходы на восстановление этой страны превышают то, что мы можем заплатить. Это действительно тупик. Давайте придем к соглашению. И, конечно, это могло бы произойти примерно через неделю, если бы они этого захотели. Но они этого не хотят. Они хотят, чтобы война продолжалась. Почему это так? Ведь все богатеют. И поэтому единственное, что вам нельзя говорить, это то, что, может быть, нам следует остановить эту войну, потому что, конечно, денежный кран перестанет течь. И вот почему на саммите книга сделок главный бизнес-лидер Зеленский, на самом деле, он действительно лучший бизнес-лидер, если вы хотите быть честным, пошел за Илоном Маском. Потому что Илон Маск предположил, что, возможно, нам следует заключить мирное соглашение. Вот он. Похоже, что Илон начал менять свое мнение, и мы начали слышать всевозможные призывы. Я не знаю, оказывает ли кто-то влияние на него, или он сам делает этот выбор. Я всегда говорю очень открыто, если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами, без лишних слов. И после этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал, и когда мы сможем ее закончить. Все это совершенно разумно. Мира быть не может. Пришлите еще миллиарды. Интересно, что последние несколько дней были такими же, как и несколько дней до этого. В Вашингтоне было много морального возмущения по поводу плохих идей. И, конечно, некоторые идеи плохи с обеих сторон, это точно. Но идеи не являются преступными. Действия преступны. И, как всегда, настоящим преступникам это сходит с рук, и они становятся богаче в процессе. Педро Гонсалес заметил все это, слава богу. Он редактор Хроникл. Он присоединится к нам сегодня вечером. Так что, Педро, я понятия не имею, за кого он голосовал. Я предполагаю, что он проголосовал за республиканцев, как и многие люди, в надежде, что кто-то затормозит внешнюю политику, которая явно не помогает Соединенным Штатам. Фактически вредит Соединенным Штатам и объединяет Соединенные Штаты. И теперь мы узнаем, что он идет полным ходом. Как это произошло? Такер, спасибо, что пригласили меня. Это хороший вопрос. Похоже, что Рона Макдэниелс хочет разобраться в этом, и мы предполагаем, что именно поэтому она только что сформировала новый консультативный совет республиканской партии, чтобы информировать руководство республиканской партии. Прямо сейчас, как вы отметили, это направление выглядит так, как будто вы помогаете Байдену набивать карманы оборонных подрядчиков и контролируете массовый перевод богатства из испытывающих трудностей американцев в одну из самых коррумпированных стран мира. Республиканцы любят жаловаться на то, что Байден ослабляет Америку, но, конечно, Количество военной техники, которую мы отправляем за границу в Украину, фактически истощило наш собственный арсенал. Таким образом, такие парни, как Кевин Маккарти и Мич Маконил, которые на самом деле извлекают из этих вещей меньшую политическую выгоду, они не продают кусочек веревки, на которой висит Америка. Они дарят ему ее бесплатно, а затем добавляют сверху маленький бантик. Но что еще задумали республиканцы, не так ли? Потому что, опять же, похоже, что они стремятся делать то, что в отличие от демократов на самом деле не приносит им никакой пользы. Их избиратели так злы на них, не так ли? Поэтому вы спрашиваете себя, должны ли они делать что-то хорошее, не так ли? Ну, мы смотрим на Джона Туна, Дж номер два в Сенате, и он говорит, что вступая в эту борьбу за потолок долга. Их приоритетом является социальное обеспечение и сокращение расходов, верно? Потому что мы должны экономить деньги и быть финансово ответственными, чтобы мы могли продолжать отдавать эти деньги Украине. Республиканцы также помогают демократам продвигать закон о Барле, который представляет собой раздачу грин-карт для этих крупных технологических компаний, на которые они также часто жалуются в своих сборщиках средств, что в первую очередь принесет пользу индийским и китайским рабочим по сравнению с американцами, которым на данный момент было бы лучше быть украинцами, потому что, возможно, тогда республиканцы будут отчитываться перед ними и объяснить им, и окажут Продолжите им хоть какую-то помощь. Если вы собираетесь стать республиканцем, по крайней мере, вы можете сказать, что я за фискальные реформы. Я хочу знать, куда ушли деньги. И все же никто не принимает предложение Марджери Тейлор Грин сократить требование провести аудит того, куда ушли эти деньги. Мы не знаем, куда ушли эти деньги. Очевидно, что миллиарды были украдены, но республиканцы не хотят этого знать. Как это работает? Да. В любом случае, Педро Гонсалес, я ценю это. Вам лучше этого не знать. Нет, они не хотят знать. Они не хотят знать. И вы удивляетесь, почему. Большое спасибо, что пришли. Спасибо вам. Итак, как Сэм Бэнкман Фрид, как мы вам только что подробно рассказали, был хедлайнером. Сэм Бэнкман Фрид. Все желающие. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. На саммите Нью-Йорк Таймс Бук Саммит несколько часов назад в качестве ведущего бизнес-лидера. Не могу переоценить, насколько это было странно. В какой-то момент Эндрю Соркин из Нью-Йорк Таймс, который в предыдущие месяцы и годы подробно продвигал Сэма Бэнкмана Фрида по телевидению, спросил, как клиенты могут научиться быть в безопасности в интернете, как если бы Сэм Бэнкман Фрид просто не грабил своих собственных клиентов. Но главный вывод из всего этого заключается в том, что Сэм Бэнкман Манфрид не глуп. Он знает, что он пуленепробиваемый. Он знает, что демократическая партия ФСЭК и его друг Гэри Генслер не тронут его. Так что понаблюдайте, как Сэм Бэнкман объясняет, что на самом деле его не очень беспокоит уголовные обвинения. Насколько вас беспокоит уголовная ответственность на данном этапе? Так что я так не думаю. Я имею в виду, очевидно, что лично я так не думаю, вы знаете, но я думаю, что реальный ответ заключается в том, что это не так. Это звучит странно. Но я думаю, что реальный ответ заключается в том, что это не то, на чем я сосредотачиваюсь. Послушайте, у меня был тяжелый месяц. Для меня это было неподходящее время, но здесь важно не это. У меня был тяжелый месяц. Все это касается меня и моего личного пути, но быть привлеченным к ответственности регулирующими органами, Министерством юстиции, Конгрессом США – это мои друзья. Я заплатил за них. Мальчик, если когда-нибудь и было ясное окно в глубокую коррупцию, от которой нам действительно нужно избавиться, если мы собираемся вернуться к представительной демократии, то это прямо здесь. Сабенк, похоже, настолько уверен в своей неприкасаемости, что публично признался в совместном объединении средств между ЭКС его криптобиржей, и отдельной компанией. Компании, которую он контролировал. Это то, о чем обычно заботятся регулирующие органы, но в данном случае по какой-то причине этого не произошло. Смотрите, у Экс не было банковских счетов. У нее не было никаких банковских счетов по всему миру. Мы пытались их получить. Это заняло у нас некоторое время, заняло несколько лет. И вы знаете, есть клиенты, которые хотели перевести деньги на Экс. И поэтому я думаю, что в то же время некоторые из них переводили деньги на Alameda Research, чтобы получить кредит на X. И я думаю, что это была значительная сумма. И я думаю, что внутренняя бухгалтерия X поступила правильно, эффективно попытавшись списать эти средства с Alameda. «Нью-Йорк Таймс» — это не телешоу, это газета. И когда они хотят узнать о ком-то побольше, мы можем говорить из первых рук. Они месяцами привлекали к этой истории целую кучу репортеров. И они могут взять интервью у человека, о котором пишут. Они также берут интервью у многих других людей и создают полный отчет о том, что по их утверждению произошло. Они не делают этого с этим парнем. Они привлекают его к ответственности, чтобы позволить ему обелить то, что он сделал. Но осознавая, что у него, возможно, была плохая неделя, как он только что сказал, банк Манфрид попытался немного уменьшить ущерб. Посмотрите на это. Произошло ли смешение средств? Вот на что это похоже. Похоже, что произошло подлинное смешение средств клиентов X, которые не должны были быть объединены с вашей отдельной фирмой. Я сознательно не смешиваю средства. Я не пытался смешивать средства. Вивик Рома с вами является основателем и исполнительным председателем компании Strife Asset Management и глубоко знаком с миром финансов. Сейчас он присоединяется к нам. Вивик, большое спасибо, что пришли. Так что, как я чувствовал, во всем этом не хватало морального возмущения, которое вы ассоциировали бы с кем-то, кто, по-видимому, украл миллиарды из пенсионных фондов. Но Нью-Йорк Таймс отнеслась к нему так, как будто да, вы знаете, может быть он немного, знаете, вы сделали какие-то плохие вещи или что-то в этом роде. Но это не похоже на то, что он Дональд Трамп или что-то в этом роде, верно? Что это? Такое. Что поразило в этом Такере, так это то, что он на самом деле напомнил мне многое из того, что мы видели после финансового кризиса 2008 года. Где у вас были фирмы, которые опять же позиционировали себя так, как будто хотели быть хорошими парнями? Goldman Сакс, Морган Стэнли. И на самом деле разница тогда заключалась в том, что правительство вручало их непосредственно на государственном ФИСК. В случае СБФ это парень, который был одет в футболку и шорты, и то, что было захватывающим для меня, когда я наблюдал за этим Такером сегодня, было не столько СБФ. Он действительно хорош в уклонении от ответственности, используя много технократических выражений, чтобы уклониться от ответственности. На самом деле интересно было смотреть на людей в аудитории, нервно смеющихся, дистанцирующихся от него. И для меня, когда я думал о том, что произошло в 2008 году, Такер, я думаю, что интересная часть этого заключается в том, что люди в этой аудитории, другие финансовые элиты, которые сейчас пытаются дистанцироваться от парня, который носил футболку и шорты, на самом деле не так уж сильно отличаются от Тему в том же роде. Они могут отличаться по степени, но не по натуре. И я думаю, что это то, с чем люди на самом деле борются в связи с этой историей СБФ, если они работают в сфере элитных финансов. Когда они смотрят на себя в зеркало и смотрят на те вещи, которые произошли в 2008 году. Знаете что? Это неприятная параллель и неприятное сходство. И в определенном смысле он просто один из них, а не просто один из него. Это был один из моих выводов из сегодняшнего просмотра. Это глубочайшая правда во всем этом. Это совершенно верно. Виви Крамас сказал мне, спасибо вам за ваш проницательный анализ этого. Говорит Ной. Спасибо вам. Рад вас видеть. Так что никто никогда, очевидно, никогда не был наказан ответственными людьми за ложь. Чего вы не хотите делать, так это случайно сказать правду. Вы будете наказаны за это. И репортер NBC News был наказан за это, потому что он рассказал правду о том, что, по-видимому, произошло в доме Пелоси в ту знаменитую пятницу вечером в октябре. Теперь этот репортер исчез. Куда же подевался этот репортер? Это прямо по курсу. К тому же НХЛ, Национальная хоккейная лига, по-видимому, проснулась. Это немного странно, потому что многие доноры-республиканцы поддерживают НХЛ. Многие ее зрители не либеральны. Так что же они думают о том, что их спортивную лигу захватили сумасшедшие? Это следующий шаг. Так что, чего вы не хотите делать, когда освещаете семью Пилоси, так это говорить правду. Репортер NBC News Мигель Альмагер, по-видимому, этого не знал. Он провел настоящую журналистскую работу по нападению на Пола Пелоси, и с тех пор он исчез из эфира. Что с ним случилось? Трейс Галлахер Фокса может знать. Он присоединяется к нам сегодня вечером с этой историей. Привет, Трейс. Эй, Такер, для справки, Мигель Альмагер живет в Лос-Анджелесе, как и я, если вы смотрите ночные новости NBC, сегодняшнее шоу. Он был в эфире все время. Теперь он не выходит в эфир почти месяц. Он был отстранен без объяснения причин в начале ноября. Он также не появлялся в социальных сетях за исключением нескольких фотографий из отпуска. И до сих пор ни Альмагер, ни его агент, ни NBC, никто либо другой не сделали заявления о том, почему он уехал, когда он вернется и вернется ли вообще. Это отстранение рассматривается как защита свидетелей. И вот в чем дело: мы точно не знаем, что было не так в отчете, который он подал на Пола Пелоси, потому что никто нам этого не скажет. Все, что мы знаем наверняка, это то, что это идет в разрез с общепринятым повествованием, в частности, оспаривая, был ли Пол Пилоси. В опасности, когда прибыла полиция. Смотрите. Но те же самые подробности были сообщены местным филиалом NBC в Сан-Франциско, и местные источники NBC сообщают Fox Digital. Что, по их мнению, у Мигеля, Альмагера и филиала были разные источники, которые предлагали одну и ту же информацию. Помните, что Альмагер не просто написал очень противоречивую историю и отредактировал ее без согласия руководства NBC? Так не работает. Кто-то одобрил эту историю, и, скорее всего, несколько человек одобрили ее. И столь же вероятно, что несколько человек уже подписали соглашение ничего не говорить. Такер? Такер? Это правда. Вы говорите как человек, который разбирается в телевидении. Великий Трейс Галлахер доступен в течение целого часа в программе Fox News ночью, в полночь каждую ночь по восточному времени. Таким образом, из всех профессиональных видов спорта у хоккея в НХЛ, вероятно, самая консервативная фанатская база. И владельцы. Более 75% владельцев Национальной хоккейной лиги жертвуют республиканцам. Фил и Джон, например, законно-консервативный человек, владеют Лос-Анджелес Кингс. Он крупный донор республиканской партии. Так что это немного странно, а может быть и вовсе не странно, что НХЛ решила навязать свою пропаганду своим фанатам и мальчику, не так ли? Гэри Бетман, комиссар НХЛ и вице-президент лиги Ким Дэвис теперь говорят, что хотят, чтобы в хоккей играло меньше белых людей. Глядя на хоккейный ландшафт через пять лет, как выглядит прогресс для вас обоих. Комиссар Бэтмен. Для меня прогресс выглядит так, что мы становимся более отражательными в сообществах, в которых играют наши команды. Что стало больше чернокожих игроков обоих полов, цветных игроков обоих полов, и что мы стали более разнообразными, чем были раньше. Через пять лет я хочу, чтобы хоккей был на устах цветных мальчиков и девочек, точно так же, как футбол, баскетбол и бейсбол у них на устах. То, что они считают доступным. Так нападают на белых людей. Хорошо, я думаю, это довольно распространенное явление. На самом деле вы не замечаете, что это совершенно аморально кстати, но такое часто случается. И тогда они становятся еще более эзотеричными. Это настоящий твит из Лиги НХЛ. Цитирую. транс женщины или женщины, транс-мужчины – это мужчины, небинарная идентичность реально». Ничто из этого не является правдой. Все это безумие, но они просто констатировали это как факт. Итак, Тео Флари, легенда хоккея в Канаде и Соединенных Штатах. Он играл в Лиге очень долго, большую часть своей жизни. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Тью, большое спасибо, что пришли. Что вы об этом думаете? Была ли расовая политика большой частью хоккея, когда вы играли? Нет, боже, нет. Я думаю, причина, по которой мы все тяготели к хоккею, была в первую очередь в том, что это было весело. А во-вторых, в этом не было никакой политики. Мы играли в этот вид спорта, потому что нам это очень нравилось. Лично для меня это было просто бегство от того, что происходило в моей домашней жизни в то время. И вы знаете, я по уши влюбился в этот вид спорта, и вы знаете, я был действительно хорош в нем, очевидно, и сделал карьеру в этой удивительной игре, в которую мы играем. Совершенно очевидно, что политические силы захватывают профессиональный спорт, чтобы промыть мозги молодым людям, которые смотрят профессиональный спорт. В этом, конечно, весь смысл стратегический. Но почему никто не дает отпор? Нет, вам не разрешается делать это в профессиональном хоккее. Речь идет о хоккее, отойдите. Почему никто этого не говорит? Я думаю, что это действительно так. Потому что мы так разделены, такер, и в глубине души хоккеисты, знаете ли, ребята, которые сострадательны и чутки. И знаете ли, это просто то, во что мы не хотим ввязываться. И это спор, в котором мы не можем победить, понимаете? Yeah. И вот почему для нас не имеет значения, кто занимается этим видом спорта, трансгендер Ливыги или кто-то еще. Ну, причина, по которой мы играем в эту игру, и причина, по которой игра такая удивительная и замечательная, заключается в том, что она для всех, не так ли? И причина, по которой мы играем в эту игру, в том, что это побег от того, что происходит в нашей жизни. И вы знаете, к сожалению, политики нет места ни в одном виде спорта, будь то футбол, баскетбол, хоккей, бейсбол. Политика никогда не должна быть частью какого бы то ни было вида спорта hockey, baseball, yeah. politics should never be a part of any kind of sport whatsoever. Конечно нет. И, кстати, если бы они призывали к позитивным действиям в НБА, я был бы категорически против этого, но они никогда этого не сделают. Тео Флори рад видеть вас сегодня вечером. Большое вам спасибо. Спасибо вам, Такер. Так что получается, когда вы деградируете и деморализуете учреждения, как это сделала администрация Байдена, люди на самом деле больше не хотят там работать. Это относится и к полицейским управлениям. Это относится и к американским военным. Это также относится и к пограничному патрулю. Так что в результате в пограничном патруле не хватает офицеров пограничного патруля. Поэтому, чтобы восполнить нехватку, федеральные маршалы авиации сейчас перебрасываются на южную границу. Но это проблема, потому что они нужны на самолетах, а десятки маршалов говорят, что не полетят. Они не хотят оставлять рейсы уязвимыми, потому что с чего бы им это делать. Это их работа – защищать рейсы, а не границу. Кстати, разве у нас нет для этого военных? Сони Лобаско, бывший маршал авиации и исполнительный директор Национального совета маршалов авиации. Она присоединится к нам сегодня вечером. Сони, большое спасибо, что пришли. Так почему же администрация Байдена пытается направить маршалов авиации к границе как будто у нас нет национальной гвардии. Такер, суть в том, что они в отчаянии. Они не хотят объявлять чрезвычайное положение на границе, поэтому они думают, что тайно собираются стащить маршалов авиации самолетов и заставить нас выполнить эти обязанности на границе. И мы просто не собираемся молчать об этом. Мы собираемся выйти наружу. Мы будем бороться с этим. Мы не считаем это уместным. Если бы мы посмотрели на то, что произошло в 9:11, посмотрите на нашу историю. Давайте вернемся назад. Четыре самолета были захвачены в считанные мгновения. Погибло 2,977 человек. Шестеро получили ранения в считанные мгновения. Мы действительно собираемся дополнить пограничный патруль и оставить наш самолет открытым. Я так не думаю. Почему бы просто не нанять больше агентов пограничного патруля? Разве это не то, что они делают? Это то, что они делают. Маршалы авиации не обучены выполнять эти обязанности. Мы не занимаемся перевозками, мы не ездим в больницы, мы высококвалифицированные специалисты. Мы оперируем на высоте 35 футов в одно мгновение. Обратите внимание, что нам, возможно, придется применить смертоносную силу. Эти рабочие места легко заполняются НПО или подрядчиками. Я понятия не имею, почему они пытаются стащить маршалов авиации с неба. А у нас сейчас самое напряженное время в пути в нашем году, самый загруженный сезон. Было бы просто полезно, если бы губернаторы пограничных штатов послали свою национальную гвардию, чтобы спасти страну от разрушения. Как будто есть другие способы. Почему? Это администрация Байдена. Искренний вопрос, признают ли они, что делают это? Это происходит тайно? Они признают, что делают это, но они не будут объявлять чрезвычайное положение в стране. Секретарь Десс Майоркас составил план юго-западной границы, чтобы попытаться включить маршалов авиации в этот план как часть Д, но они не объявляют чрезвычайное положение на границе. Они говорят, что граница охраняется. Мы говорим, что она небезопасна. А теперь вы делаете наше небо небезопасным. Да, это невероятно. Спасибо вам, Соня, за то, что привлекли к этому внимание. Я ценю это. Я понятия не имею. Спасибо вам, Такер. Итак, многие люди в Америке выступают за выбор за выбор но не все подписаны на полную программу ProChoice. Что именно это значит за выбор? В ряде штатов, включая Калифорнию, в настоящее время легальные аборты вплоть до момента рождения ребенка. Кто за это? На самом деле не так много людей выступают за это, даже сторонники выбора. В момент рождения, правда? На самом деле это убийство. И поэтому, чтобы привлечь к этому внимание, 23-летний мужчина по имени Мейсон Дишам решил взобраться на небоскребы по всей стране. Свободно взобраться на них без веревки или ремня безопасности. Он выступает за жизнь Человека-паука. Он взобрался на здание Нью-Йорк Тайм в Нью-Йорке, башню Салэфорс в Сан-Франциско, огромное здание. Вчера он забрался на 50-этажную башню Ридс Карлтон в Лос-Анджелесе. О, чувак, чувак, вся кровь только что хлынула у меня из пальцев ног с крыши отеля Ридс. на уровне глаз со львом и короной Мейсон Дишам взбирается по стене здания. Он поднялся на 54 этажа в самом центре Лос-Анджелеса с помощью альпинистского мела, но без веревки чтобы еще раз встать. 22-летний парень выступает за жизнь и оставил табличку на стене отеля Ридс Карлтон в знак поддержки. Таким образом, Человек-паук, выступающий за жизнь, был быстро арестован. Полиция обвинила его в том, что он страдает психическим заболеванием, но, к счастью, он вышел из тюрьмы и присоединяется к нам сегодня вечером. Мейсон Шамп, большое спасибо, что пришли. Глядя на эти фотографии, вы боитесь? Я просто должен задать очевидный вопрос. Это выглядело действительно ужасно. Да, Такер, мы видим, как сегодня так много людей живут в страхе, в том числе и христиане. Но мы призваны жить не в страхе, мы призваны жить в вере. Мы знаем, что аборт — это убийство, потому что при зачатии эти дети в утробе матери имеют свою собственную уникальную ДНК, отдельную от матери. Поэтому мы должны сделать все, что в наших силах мирными средствами, чтобы этого не произошло, независимо от негативной реакции или последствий. И меня называют радикалом, но самое радикальное, что вы можете сделать в движении за жизнь — это ничего не делать. «Да, значит, вы сейчас психически больны, я думаю, вот что они говорят». Я заметил, что это действительно похоже на довольно удобное увольнение для людей, чьи взгляды нам не нравятся. Вы чувствуете, что у вас психическая неуравновешенность? Я перестал пытаться убедить людей в том, что я не сумасшедший. Но вы знаете, я делаю это, чтобы собрать деньги для женщин, которые действительно нуждаются в помощи, женщин, переживающих кризис беременности. Вы видите, как такие штаты, как Калифорния, выдвигают предложение номер один, которое легализует плановые аборты вплоть до родов. Поэтому я взбираюсь на эти здания, чтобы собрать деньги для организации под названием «Пусть они живут» и показать этим штатам, что на самом деле значит любить ближнего. Это не значит убивать своего ребенка. Это означает поддержку их посредством благотворительных акций и предоставления таких вещей, как консультации по вопросам трудоустройства и помощь в оплате счетов, чтобы они могли встать на ноги. В этом-то все и дело. Опять же, всегда стараюсь быть непредубежденным. Многие хорошие люди называют себя сторонниками выбора, но если вы действительно заботитесь о женщинах, разве вы не хотели бы поддержать женщин? которые не хотят делать аборт. Потому что, по-видимому, многие, кто делает аборты, вероятно, хотели бы другого варианта, но они этого не делают. Интересно, почему все больше людей не поддерживают эти варианты? Я действительно думаю, что у нас есть культура убийства. Я думаю, что этим людям наплевать на этих женщин. Их волнует их повестка дня и то, что они пытаются протолкнуть. Они хотят, чтобы людей было меньше. Это своего рода аргумент Таноса. Чем меньше людей на Земле, тем меньше людей, которым они должны проявлять любовь. Последний вопрос, как вас арестовали? Например, ждали ли они вас наверху, и действительно ли они отвезли вас в тюрьму? Да, они всегда ждут меня наверху, и я добираюсь до вершины, и они всегда немного впечатлены, но я говорю им, что я делаю. И на этот раз я действительно поднимаюсь, чтобы помочь конкретной матери по имени Оливия. И мы пытаемся собрать 50 нулевых долларов, чтобы помочь ей и другим женщинам, которые находятся в кризисной беременности в led темливы дот И поэтому, надеюсь, мы сможем это сделать. И я выполню свою миссию. Большинство из нас совершают индейку рысью в День Благодарения. Чарити, мы не будем взбираться на башню Салэфорс без веревок. Это просто удивительно. Не падайте. Мейсон рад вас видеть. Спасибо вам. Спасибо вам. Такер, предложение все еще в силе, если вы хотите заняться скалолазанием. Я буду вашим веревочным пистолетом. Ни за что, чувак, но я восхищаюсь вами. Спасибо вам. <с> да, спасибо вам. Итак, администрация Байдена говорит вам всевозможные противоречивые вещи, но уже некоторое время они говорят вам, что вы должны делать прививку от ковида каждый год. Но теперь секретарь по вопросу здравоохранения администрации Байдена говорит, что вам нужно делать новый укол каждые два месяца. Подумайте об этом. Можете ли вы представить себе что-нибудь более безответственное, чем это? Каждые два месяца. Хорошо. Итак, для того, чтобы люди верили в науку, люди, объясняющие науку, должны быть честными и последовательными. В противном случае никто не будет думать, что все это реально. Так что это важно. И с учетом этого администрация Байдена уже довольно давно говорит вам, что вакцина против ковида защищает вас в течение целого года. Это неправда. Вакцина, к сожалению, не защищает вас от заражения ковидом. Большинство людей, недавно умерших от ковида, были вакцинированы. Но они по-прежнему советуют вам делать это каждый год. Но затем, внезапно, без каких-либо объяснений, это Рекомендация изменилась. Секретарь Хес Хавьер Бисера только что сделал это заявление, цитирую: если прошло более двух месяцев с момента вашей последней дозы, составьте план, чтобы получить ее прямо сейчас. Другими словами, вам нужно делать новую прививку от ковида каждые два месяца, шесть раз в год. Кто думает, что это хорошая идея? Ну, Билл Клинтон, у него только что был положительный результат на ковид, но несмотря на это он сказал, что, цитирую, «благодарен за вакцинацию и повышение квалификации». Потому что он скажет все, что угодно, как вы знаете. Винс Колоний, ведущий радиопередачи в Вашингтоне. Он присоединится к нам сегодня вечером. Винс, большое спасибо, что пришли. Я имею в виду, вы смотрите на это и думаете, что люди вот-вот станут очень, очень цинично относиться к вакцинам, к органам общественного здравоохранения, к здравоохранению в целом. Потому что ответственные люди такие нечестные. Например, сколько это будет стоить? Я знаю, все постоянно меняется. Каждые два месяца я даже фильтр кондиционера меняю не так часто. Это безумие, что они так поступили. А помните, как это началось? Просто подумайте о происхождении всего этого и о том, почему люди не доверяют Энтони Фаучи или кому-либо из этих людей, которые стоят у власти. Во время предвыборной кампании 2020 года Камала Харрис и Джо Байден утверждали, что они не обязательно получат вакцину, потому что она была разработана при Дональде Трампе. Они не были уверены, будут ли ей доверять. А потом, после окончания выборов, они сказали, Сказали, если вы сделаете укол, вы никогда не заразитесь ковидом. Вы кирпичная стена. Вы остановите распространение этого вируса. А теперь перейдем к тому, что на самом деле вам придется принимать его каждые два месяца. И обратите внимание, что уже почти три года они продолжают подталкивать вас к уколам, но никогда к беговой дорожке. Как будто единственное, что действительно может остановить смерть людей от ковида, это если люди похудеют. И они никогда не говорят об этом. Все, о чем они говорят, это то, что сделала Файза и Модерна самыми богатыми, какими они когда-либо были а именно все эти снимки, которые правительство продолжает продвигать с помощью бесплатной рекламы, за которую Pfizer не нужно платить. И кстати, в результате этой милой сделки вы никогда не услышите о побочном эффекте. Вы знаете все остальные лекарства по телевизору, вы знаете, когда вы смотрите примерно половину рекламы, это похоже на побочные эффекты. Вы никогда не получите этого за эти уколы, потому что у правительства очень много денег. Они все устроили. Они договорились об этом с Pfizer и Moderna, и теперь они продвигают это каждые два месяца. Я бы сказал, это так разрушительно для нашего общества. Честно говоря, вы не ожидаете, что будете верить политикам, но органам здравоохранения вы должны доверять им. Но кто бы мог сейчас это сделать? Вин с колонией, я ценю это. Рад вас видеть. Спасибо, Такер. Таким образом, Нью-Йорк Таймс потратила весь день на эффективную защиту Сэма Бенкмана Фрида. Не критикуйте его. Но не только Сэма Бенкмана Фрида, но и порно с почками. По-настоящему. Это прямо вперед.